им всегда говорят куда вы лезете а сад. так я им всегда говорю иди сиди свои семечки продавай и если не дай бог что-то будет один на один мы их элементарно на колени поставим. На этих кадрах азербайджанские военные находят Вещи и оружие армянских солдат, которые, оставив все это добро, убежали со своих позиций. Братан, иди сюда. Смотри сюда. Это все, что они оставили и убежали. Бритвенные станки об. Сказать, что если начнется их на вторжение и так далее. Обученность наших командиров сейчас не те времена. Я разговаривал, встречался с командирами батальонов, бригад и корпусов. Вот, в частности, с командиром 5-го корпуса, который окончил Академию Фрунзе и прошел курсы Академии Генерального штаба. Это мыслящие ребята. Они прошли уже и практику, и на деле. Ты думаешь... Почему так? Последний раз стрельба, артиллерийская дуэль была, и столько погибло азербайджанцев. Потому что они не умеют делать расчеты, ведь стрельба с артиллерийских систем, это не автомат пулемет целится. Там надо математические расчеты делать, и правильность от этих расчетов зависит, снаряд туда упадет или не туда. В этом плане армянам нет цены. Манте, Вазген. Арамо. Манвел. Павлик. Ну как вы там, в аду? Трусливые вы шакалы. Вашего воинства и героизма хватало только на кельбаджарских старушек, хаджалинских беженцев в лесных сугробах, сожженных богани-сайрумских сельчан. Окажись а, вы ублюдены сегодня перед азербайджанскими пограничниками, вы точно так же бежали, как позорные кролики. Ну что вы корчите из себя каких-то особенных вояк? Ваш дух при виде тюркского серого волка превращается в пух. Трусость – не порог и не преступление, ведь не все могут родиться мужественными. Порог – быть говном. А раз уж вы родились трусами, то оставайтесь хотя бы трусами и не пытайтесь казаться мужественными героями перед беззащитными городоглинскими, хаджалинскими, агдабанскими, Баганис Айрумскими, Малыбейлинскими старушками и детьми. Потому как именно в тот момент вы превращаетесь из трусов в говно. Бах, бу шерас, папагад. папагад. папагад.